Здорово, это человек. Мы сегодня продолжаем проходить зимний пропуск на MyCSGO. постараюсь сегодня дойти уже до 65-го последнего мощного бесплатного кейса. В прошлом ролике на балике оставалось 942 рубля, закинул еще пятнарь, чтобы, собственно, допустить уже дотало вот этот вот пропуск. Так, насколько я помню, чтобы больше поинтов выбивать, нужно открывать вот эти вот ивентовые кейсы. Но не ивентовые, а зимние, ну в принципе да, это можно, наверное, назвать ивентовыми кейсами. Мне на самом деле интересно. Повстанец кстати! Неплохо, неплохо, 1800. Мало, блин, думал, больше будет стоить. Мне на самом деле м -м, интересно дойти до конца и посмотреть все-таки, что с этого кейса м -м, может выпасть. Именно самого последнего за 65-й левел. Кстати, Азимов. А, он статрековский еще ни хераси. У нас десятка, мы в минусах. Круто. В принципе, все по канону. Так, а 41 уровень. А вот, что я хотел посмотреть. Смотри, мы купили золотой пропуск. А, тут дубликат выпадает еще на 64 уровне. Золотого пропуска. Напомню, кстати, что он стоит 600 рублей, этот золотой пропуск. Так, давай попробуем пооткрывать вообще дорогие кейсы. 10 тысяч на балансе. Я предлагаю Сквидварда подолбить. Кейс дорогой, но, тем не менее, он, можно сказать, культовый на MyCS GO. Потому что он очень и очень один из самых первых кейсов, которые сюда добавляли. Ну, как один из самых первых. Ну, короче, кейс, блин, который у меня лично вызывает ностальгию. 4500 а Можно еще? как-то плюсануться. Плюсануться бы вообще было шедеврально. то, что деньги не особо хочется проигрывать. Особенно пятнари и те, которые в прошлом ролике были депнуты. Нам все-таки нужно дойти до конца. Бляс, распространение? А, подожди! А что за... А что за такое? Блин, ну я не знаю, что сейчас в такой ситуации делать. У нас 2400 остается. Офигеть, кстати. См... Биткоин кейс, блин! Биткоин кейс 299 рублей. Только сейчас увидел. Давай его пооткрываем. 9... 299 рублей стоит кейс. Обычно он дорогой. Бля, еще... Что-нибудь бы выдало, вообще было бы круто. 111 рублей на балансе. Блин, о, Авапа. Авапа, кстати, так, 3200, неплохо. 3900 на балансе. По уровню у нас 45-й левел. все-таки давай соберем те награды, которые выпали. Потому что там уже их, ну, на самом деле куча. Так, бонусный баланс, это все понятно. Дальше мощный бесплатный кейс. Давай его тоже откроем. Давайте его сюда. А бесплатный кейс. Фастом, пожалуй, откроем. А сколько он, интересно, стоит? Вот мне прямо интересно, МКФЖ, он цвет неплохо. Учитывая, что это бесплатный кейс, прям вообще достойно. И выпало это, кстати, с золотого пропуска. Ребят, единственное, о чем хочу рассказать, это промики. На MyCSGO офигительная система бонусных промиков, а именно, типа я вообще на всех сайтах рассказываю, где эти промики есть. Только на MyCSGO есть возможность вывода на Kiwi, если мы говорим о кейсовых проектах. В общем, на MyCaseGo реально крутая ревка, и я на этом зарабатываю. Я зарабатываю на том, что вы пополняете. Здесь есть промики на 40%, на 35%, на 30%. В общем, если вдруг будете открывать на MyCaseGo... А я напомню, да, что открыв кейс, вы не заработаете денег. Вы с вероятностью 90% их проиграете. Это всего лишь развлечение, а не заработок. Но тем не менее, если будете депать, я буду вам безумно признателен, что заюзаете мой промик. Человек 3 семерки, Стасик, Человек 3 тройки, Человек 3 семерки... В общем, все это вы видите, и еще раз Я вам очень признателен, что по промикам Пополняете, это дичайшая, по факту Материальная поддержка, можно сказать Своеобразный донат, в общем, все это видите Спасибо, что за из этим, мы переходим Дальше к кейсам, так, скин для Апгрейда, здесь три скина, они не особо Дорогие, ну ладно, пойдет, бонусный Баланс, кстати, за бонусный баланс Нужно открыть какой-нибудь прикольный кейс Дальше, скины для контракта, их там Вообще уже много, мощный, бесплатный Кейс, давайте сюда, тайный Зимний кейс, ну вот, единственное, по-моему, самый дорогой кейс, это и есть, блин, вот этот мощный бесплатный кейс. Но, если это реально так, это не есть хорошо. Типа, 65 уровень, я ожидал чего-то большего. А, нет, это какой-то другой кейс, он 400... Бля, 480 рублей, ну, блин, я думал, что-то поинтереснее будет. Но вопрос, какой там дубликат? На какой кейс выпадет дубликат? Так, еще больше бонусов, понятно. Вот, дубликат есть. Так, дубликат, на какую сумму, интересно, я немного не понял. Окей, не увидел, блин. Откройте любой кейс до 300, скидка, так, дальше все ясно, промокод, это все понятно, дальше скин в подарок, три скина, ну ничего особо интересного, хотя SG хоть что-то стоит, так, еще больше бонусов, окей, мощный бесплатный кейс, мы его сейчас также откроем, тайный и зимний приз, давай фастиком его долбанем. Так, есть сигнал, и он стоит, бля, но это не так дорого, но тем не менее, ладно, халява, она и в Африке халява. И у нас остается две награды, а еще больше бонусов и 4 скина для, собственно, апгрейда Гадюка, неплохо. И сейчас будем смотреть, что у нас есть. У нас есть все-таки дюб, да, дюб-дроп, но, блин, вопрос, э, на какую сумму этот дюб дается. Короче, до, до 400-300 рублей, давай проверим. Да, но этот кейс не работает, он стоит 399, а на вот этот, в принципе, работает. То есть я могу предположить, что дюб Работает на кейс а, до 300 Рублей, что есть интересного До 300, есть кейс за 200 Рублей, а есть за 264 И в принципе мы можем дюб дроп Заюзать, давай фастиком откроем а, И у нас две наги, кстати Неплохо, они стоят по 79 рублей Так, одну продаем, вторая будет в инвентаре Ну и скидка 70%, тоже пожалуй Фастом мы откроем, и ночной уже Выпадает, не так круто, ну окей, пойдет Так, по итогу мы продаем нагу Да, мы продаем эмку, да, и Нужно посмотреть, что лежит в контрактах Потому что там реально надропалось э, Не так много хотя скинов, но тем не менее А, слушай, а это 70 70, 7, офигеть, как там выпало Неплохо в, с этих с бонусов Создать контракт, 99 Самое дешевое, что может дропнуться Демонтаж в инвентаре и выпадает 379 рублей В целом неплохо, опять же пойдет Блин, а бразильский приключил Кстати, можно обновить Зимний профиль себе поставить, вот это прикольная тема Пожалуй, воткнем Так, все, зимний профиль поставил, как теперь выйти а, все, вышел с этих настроек Что у нас по апгрейдам? Блин, тут дофига скинов Но я не знаю как-то здесь апгрейдить По факту эту мелочевку Попробуем фас сделать типа по x10 Если получится круто, нет-нет Ну я прям фастом буду все это делать А тут что-то как-то дохера скинов Подожди, а я же не могу это продать Да, смотри, это просто огромное количество скинов Выпало с ивента Блин, там их очень много Ладно, x10 А, блин это выбор скинов, блин, вот я дурак Окей, понял Мы это продаем, а, си, плюс 7 рублей Сделали, пойдет, ладно X10, а, выбираем скин X10 Выбрали, апгрейд Я что-то не, не то, короче, выбрал Я думал, что это все мы скины, их что-то слишком много было X10, но будем делать только X10 Потому что я не хочу вот эти вот скины По, ну там, по 60, по 50 рублей Пытаться во что-то превратить Все-таки деньги у нас хоть немного, но сейчас есть Конечно, не хотелось бы сегодня пятнарь, блин, сливать Но, ладно, надеюсь что все-таки получится пропуск пройти до конца. Так, а пока что, по-моему, ни одна x10 не зашла. Вообще ни одна. О! Так, а плохо, а плохо. x10 есть, так, дальше, причем это 6%, у нас сейчас просто залетело 6%, нормально Так, давай дальше, успешный апгрейд, опять не зашло, и крайний апгрейд, после этого уже поработаем с трехсоточкой Мне интересно посмотреть, до скольки можно дойти, давай попробуем x3, опять же, включим фаст, потому что сумма еще такая большая Посмотрели, блин, а по итогу остается 4800 рублей, и по бонусам-то неплохо, ну ладно, бонусы еще попробуем накопить так, биткоин кейс не подорожал, давай мы откроем, кстати, бивис кейс, я его где-то здесь видел, за него же тоже должны даваться бонусы, наверное, так, фастиком сразу долбанем, а, и да, за него даются бонусы, но выпало вообще какое-то редкостное говно, честно, ну типа 3000 рублей... Но Бивис, блин, это... Вот это уже культовый кейс. И на Изидропе, и на Майкс Майк Гоу Нейте. Ну, говно выпало-то с него. Вообще говнище. Ну, типа, 47 уровень. Ну, маловато. Я ожидал чего-то большего, серьезно. Давай попробуем русского мясника. Может, нож какой-нибудь выпадет. Блин, пятнарь. Не такие большие деньги, но пятнашка. М -м, обидно, что прям ничего годного сегодня не выпало. Причем на КБшке ничего особо не выпадало. И на Майкс Гоу такая же история. Кстати, редлайн. Redline 1900, давай фастиком покрутим кейс мясника, попробуем достать нож, потому что только нож нас сейчас в принципе и засейвит. Поэтому покрутим фастом, может что и поменяется, но почему-то я в этом сомневаюсь. Ладно, тем временем у нас дальше будет бустится пропуск и будет круто, если все-таки выпадет нож, потому что нам сейчас как никогда нужны деньги. И покой. блять, ну, ну my CS GO, ну, ну нет. Но вообще нет. Blood Sport это 121 рубль. 177. У нас остается 2-300 бонусов. Я э, подкоплю, потому что хочется открыть самый дорогой кейс. За 6000 бонусов. По итогу сегодня удалось пройти не так далеко, а именно до 49 уровня. Но блин, в следующем ролике уже попробую дойти до конца. Плюсом ко всему кстати, кейс до 500, откройте будет дубликат. Но денег у нас больше на сегодня нет. Вот. Плюсом ко всему о чем я говорил, о самый дорогой кейс за бонусы еще дернем. На этом все. Всем огромное спасибо. Блин, ребят, не получилось сегодня. Ну реально хотел. В любом случае ролик выйдет 15 тысяч. Ну как бы. Вот такое тоже может случаться. Вообще просто ничего не выпало. Всем спасибо. Это был Человек. До новых встреч. Пока-пока.